Клево всем, друзья! Последние теплые деньки бабьего лета. Осень перевалилась за вторую половину, буквально на следующей неделе очередное резкое похолодание. Будет дожди, опять холодно. И вот недельку погода нас порадовалась, но ну, у меня, к сожалению, получилось всего вот первый раз выскочить на рыбалку за эту неделю. Тем не менее, сегодня я с маховой удочкой приехал на дикий водоем, попробовать погонять карасика, надеюсь что-то получится, погнали друзья! прикормкой мудрить ничего не буду от одной из рыбалок осталось чуть-чуть прикормки в морозилку кинул сюда сейчас здесь лещ сюда же доступаю еще одну пачку леща водичку и сейчас она у меня постоит минут 10 Новая прикормка возьмет воду и волью чуть-чуть аромы миди. чтобы освежить запах, сделать более мясную прикормку, чтобы запах был для рыбы, для осени более актуальный. Сама прикормка с привкусом хлеба, запахом хлеба. Поэтому такой легкий запах, но добавлю у него сейчас миди. И порежу еще сюда червя. Порежу одну коробочку. Это в прикормочку подойдет. Вот. Мясо карасику. Пусть там копается, выбирает вкусняшечки. чуть миди теперь все это перемешиваю мидиа запах очень сильный будет такой хлебно слиногуболье какая-то мидиа надеюсь красив понравится заскучился заловлять карася на удочку все еще добавляю воду кормить буду шарами чтобы они дольше там лежали, размокали, пусть прикормка будет потяжелее. О, отлично. Все. Сейчас еще постоит 5-10 минут и можно начинать закармливать. Вот такая удочка 6 метров длиной. Китаец на конце у него веревочка удилище довольно мягкая поэтому именно ловить не крупную рыбу огромный кайф ладошечный карасик уже дает жару вот такая мягенькая хорошо работать легкими монтажами даже в один грамм, в пол грамма без проблем. И очень хорошо их забрасывать, пробивать в ветер. Начну с вот такого монтажа, трехграммовый поплавок, длинная антенка. прикормка готовая. Забрасываю. Глубина небольшая, меньше метра. Вот если посмотреть, где-то с метр, да. Вот такая всего глубина. Вот метр где-то леплю шары вот такие шарик. М -м, как пахнет безумно и точку ловли перебросил прикормки немного это на подкорм если рыба будет активность проявлять я время от времени буду небольшим буквально вот такие буквально вот такие шарики подкидывать для того чтобы он падает пыль пускает свежий запах свежая прикормка и рыба начинает активизироваться но глубина небольшая, поэтому нужно быть очень-очень аккуратным. Ребята, я вам открою один маленький секрет. Если он вам понравился, ставьте лайк. Поздней осенью и ранней весной, зимой при ловле карася спешить на зорьку не надо. Очень часто бывает, вижу рыбаков, когда я только приезжаю на водоем, они уже собираются домой. Говорит, клева нету. Очень часто клев начинается с 9-10 утра, а то и позже. И чем холоднее, тем вот этот промежуток позже. Ну, 10 это где-то такая вот норма. Даже зимой, когда там температура воздуха 3-4 градуса. Мы ловим карпа или ловим карася, вот ждем 10 часов. Ага, сейчас должен включиться. Такое очень-очень часто. Поэтому, если вы со мной согласны, если вам этот секретик понравился, ставьте лайк. Глубина небольшая, вести нужно себя тихо. Только закормил. Клев также, думаю, включится не раньше, чем через полчаса, а то чуть позже. Поэтому есть время попить чайку, позавтракать. Ваше здоровье, друзья. Ну что, начинаю. Начну с опарыша. Вот так вот. Два танцора диска. Сейчас глубину выставил так, что у меня подпаски вместе с крючком лежат на дне. Здесь сижу в камышах, в затяжке, солнышко припекает, вообще это шкент, класс. Гипы буду пробовать, если, по... если летом я совершенно не вижу смысла использовать по теплой воде гипы, это просто практически бесполезное занятие, то чем вода холоднее, тем гипы лучше работают. Почему это происходит? Летом мы по теплой воде используем прикормки с насыщенной ароматикой. Довольно сильно ароматизированный, плюс сами добавляем. получается очень ядреные прикормки. А чем вода холоднее, тем арома мы льем меньше. Тем прикормка более бедная на запах. И допустим маленькая пшикалка на том объеме запаха, который там уже лежит, будет незаметна никогда в теплой воде. Рыба плавает, поднимает муть, там такое-то облако аромы. И что мы там выделили прикормку, пшикнув, что там мы выделили насавку, пшикнув маленькую капельку, это смешается, не будет заметно. В холодной воде рыба не настолько активна, не так сильно перемещается, не так сильно мутит, прикормка на запах более бедна, и поэтому великолепно выделяются насадки дипами. Сейчас у нас переходный период, ничего не понятно. То было холодно, потом неделя тепло, поэтому сказать ничего невозможно, но пробовать уже есть смысл. Всю весну и начало лета дипы работали на ура. У меня во всех моих видео по ловле карася, можно пойти посмотреть на канале. Видно, как я использую дипы и как они порой просто делают рыбалку. снял 3 монтаж поставил полутора граммов посмотрим даст результат или нет что какие-то движения есть а я их не пойму одна была внятная поклевка и все и потом что-то приподнимет опустит то ли там просто ходит он не берет не пойму солнышко за точки прячется опа Иди сюда иди сюда есть ребятки есть небольшой но карасик вот такой малыш темненький ничего себе уже походу в вылу сидит вот такой на червячка утопил с почином так червячок был с дипом креветки Повторяю. О, это перехват мелочевки. Красноперка тут как тут. Да иди сюда, иди сюда, иди сюда. Какой классный, тоже темненький, друзья. Смотрите, уже походу начинает прятаться выл. Вот он более темный. Ай, красивый, красавец, толстенький, класс легонца вот приподнял и туда сюда что-то там шевелил поддену опарыша и еще раз креветочкой смотрите с креветкой поклевки я рад я рад не крупненький но он поклевывает два поймал класс поклевочка иди сюда есть есть есть есть есть хорошие друзья отличный не сверх но как раз ладошечные на жарёху то что надо Как я люблю жареного карася, для меня жареный карась самая любимая рыба, друзья. Вот Верите, не верите, если у меня есть дома жареный карась, пока он не закончится, я практически другим не пытаюсь. Вот он нажарю, 3-4 дня он у меня есть, я прихожу с работы, ем только жареного карася и все. Да, это не летние поклевки. Иди сюда, иди, иди, иди. Это, друзья, не не летние уже поклевки. Красавец. Осторожные. Отлично. Очень нежные, осторожные. Блин. Походу там есть, плавает, чуть-чуть шевелит. -чуть так, дипанем. Дипану. Так, кто у нас тут? Крепять. Креветка. Креветка показала хороший. Пока результат. Да, чешуя, там тасуется карась. И вот нам нужно его соблазнить на поклевку. Так так, так давай, давай, давай, решайся. И поклевки нежные, друзья. Очень интересно, друзья. Карасик там есть, ходит, но видно, что активность очень низкая. Вот, вот, вот, вот поклевка. Да или нет? Было, притопил, бросил. Вот, опять шевелит. Да, это не летнее выкладывание, поднють. Что-то не понравилось, бросил. Топил, бросил опять. Вот так. Хотя там сейчас одет один опарыш чулком. Так, можно попробовать поставить более легкий крючочек как вариант. Так, наверное, и сделаю. Сейчас более легкий крючок поставлю. Так, поставлю 14 на 01. -м. Такой толстенький крючок. Сейчас буду экспериментировать. Да что-нибудь изменения в крючке и в поводке. Разведу подпаски подальше, параллельно. Оп-оп, какой красавец. Чумасенький, черненький. Поклевка сразу на вот Так, еще пробуем, посмотрим он там стоит красавец, не крупный но отличный. в этом водоеме вообще крупного очень мало в основном ну, в два раза больше этого попадается середина осени вторая половина стреко залетает. ну ничего это недолго осталось на следующей неделе в середине недели уже плюс 10 обещают против сегодняшних до 20 тепла Иди, иди, иди. Так, крючок небольшой тоненький поводок тоненький Это вот забагрил за морду вот так вот друзья он там есть ходит тасуется но вот с поклевками у него все плохо вот так вот червячка небольшими вот такими кусочками сейчас одену ходит шевелит поплавок рыбка есть тасуется но вот с поклевками не очень Так, утончил поводок, поставил 0,8, крючок 12 тоненький. Посмотрим, даст результат или нет. Очень интересно, проверяем. Потому что видно, что рыбка есть, но активность ниже плинтуса. Давай. Оп, оп, оп. Так, поводок тоненький, поэтому прием обязательно в подсачок, даже не крупного карасика. Есть. Вондок 008. Поэтому обязательно подсак. Вроде не крупненький, но у нас и поводочек тоненький. Есть, красавчик. Клюнул. Пробуем дальше. Сработал после подыгровки. Пока лучше всего работает именно червяк. Чистый с дипом. Угу. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Есть, красавец! Есть! Класс! Есть! Приподнял примерно вот так сантиметров на 7, 0. Сейчас примерно сантиметра на 4 я опустил. На дном. Оп-оп-оп-оп. Поклевочка. Водок тоненький, поэтому даже не крупного буду брать под сачком. Поклевка была на дном. Примерно 4 сантиметра на дном. Такой. Ладушечный. Вот Так, пробуем, ищем. положил одно посмотрим на результат оп, оп, оп, ну давай давай давай какая шикарная поклевка а? бросил вот так друзья или нет еще лишь там он Так, клюет сейчас карась. Так. давай иди сюда красного опарыша чисто Ага. забагрылся есть там а нет все в рот Ты просто зацепился плавничком красавец отличный жареха у меня будет сегодня сказочная Ребята, в это время рыбаки очень часто забывают о том, что вода похолодала, и нужно совершенно поменять все, чтобы ловить рыбу. рыбу. Нужно поменять состав прикормки, нужно поменять снасть, нужно поменять тактику. Все продолжают... Иди сюда. Иди, иди, иди. Все продолжают ловить еще тем же способом, тем же составом, тем же те же насадками. Что ловили летом. Ну, все надо менять кардинально. Когда вода похолодала, меняется. Состав прикормки, с летних, на осенние, на зимние, уменьшается размер насадки, меняется насадка, делается снасть более тонкая, поплывок более легкий, все, рыба уже начинает, она кормится, но она уже не так активна, корма ей нужно меньше, снасть более чувствительная, чтобы увидеть поклевки, снасть более тоненькая, чтобы рыба не выплюнула почувствов нагрузку. Если идти в шаг, шаг в шаг с похолоданием, то будем будете почти всегда словом. Иди сюда. на <тит> <тит> вот красная Пробовал подкармливать вот такими шарами, отпугивает, один кидаешь, затихает. В итоге подкармливаю кусочками, размерах их с горошину, кидаю штук 5-6 время от времени. Тогда рыбка чуть-чуть оживает, нет-нет, по крайней мере не пугается. Иди сюда, иди, иди, иди, иди. Давай, давай, давай. Есть. Поставил сейчас поводок 0,12. Поклевок чуть-чуть меньше стало, но зато легче работать с ними. А то 0.1 уже оборвал целую кучу. То зацеп, то в садке зацепится. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди, мой хороший. На 0,12 уже можно их смело поднимать. Не бояться. По зимнему клюет, ребят. По зимнему. Просто по зимнему. Ну, какие они, бойцы, из-за этого сейчас. Ох, если влепить бы влепить крупного, представляю, как бы он бился. Если ветра нету, вот такая погода, то реально есть смысл уже ставить монтаж, поплавок 0,1 и меньше. Чтобы чувствовать поклевки, чтобы рыба... Не бросала, как очень много поклевок просто потянет-бросит, потянет-бросит. Я порой со своим зрением не вижу, вот, вижу, что поплывок что-то делает не то, не идеально стоит, вот. Как сейчас, вот раз, притопило, сейчас более-менее. Ух, как он там вводит, шикарно. Есть, очередной красавец, друзья. Птичка со мной согласна. Кайф, кайф, кайф, ребята. Потом дома буду на камере рассматривать поклевки. Так всегда, друзья. Когда монтирую видео. Поплывок, когда приближенный рассматриваю, о, поклевка, о, опять поклевка. Вот как она выглядит поклевка. Иди сюда. Какую на? Как он бьется? Ой, какой хорошенький. Вот такой, как раз для жарехи то, что самое надо самая вкусняшка. Давай, давай. Иди сюда, класс, ребятки, во. просто офигеть, ой какой хороший, класс, так вот, вторая половина октября, и вот такие красавцы, за удочку у берега, ну что ребятки, более 40 хвостов на одну маховую поплавочную удочку, в середине осени, Кайф. кайфану по полной. Ничего не ошибся. Все сделал правильно. Карасик клюет как надо. Грунт пока еще не нужен. Но думаю скоро понадобится. Отлично. Дипы работают. Во, стали работать. Без них сейчас хуже будет. Так что все отлично. Рыбка клюет. Можно ездить, ловить, кайфовать. До новых встреч, друзья.